Я, Владимир здравствуйте. Сегодняшняя тема, и все-таки мир прекрасен. Оглянитесь вокруг, что вы видите? Прекрасную погоду людей животных. Природа, небо, солнце, звезды. Чудесно, верно? Но вы же знаете, что это так. Так бывает не всегда. Погода меняется. Может быть, сильный ветер у врага. Но может унести сотни жизней. Бывает цунами, которые сметают побережье. Жуткий снегопад, который парализует целые города. Погода убивает, правда? А человек, всегда ли он добр, всегда ли он внимательен, отзывчивый, ласков? Ласков нет. Он может вам улыбаться, искренне смотреть вам в глаза, сжать вам руку, приглашать к объятиям. Но может произойти какая-то ситуация, в которой он пойдет на вас с ножом. Животные тоже разные. Сейчас собака ваша, которую вы постоянно подкармливаете, плащется, лишь вам руку, благодарит. Но что-то может пойти не так. Вы можете затронуть ее детенышей, либо наступить ей нечаянно на лапу. Она в агрессии может вас укусить. Либо другое животное может попросту разорвать чужого ребенка. Хотя совсем недавно собака была абсолютно адекватной и предсказуемой. Я о чем говорю? Мир прекрасен тем, что он разнообразен. Я не назову это балансом. Я не назову прекрасным то, что природа человек либо живот убивает. Это жутко. Ну так устроен мир. Рядом с добром существует зло. С днем, с днем а, находится рядом и ночь. Есть люди добрые, есть люди злые. Бывает один и тот же человек и добрым, и злым. Мы, по сути, родились добрыми. Вспомните, какие мы были в детском возрасте. Вспомните себя, если вспомните, 4-10 лет. Какие вы были? Какие ваши дети? Добрые, ласковые, отзывчивые, внимательные. Веселые, счастливые. Улыбка не сходила с лица. Вы не были злопамятны, вы не мстили. Вы прощали тут же, что происходит с годами, какой человек становится. Нас меняет культура, религия, традиция, Та территория, на которой мы живем. Нас меняет улица. Нас меняет семья, то есть воспитание. Я не могу сказать, что все люди прекрасные. Они разные. Я не могу назвать природу прекрасной, она тоже разная. Я не могу назвать всех животных прекрасными, они тоже разные. И цветок может ужарить, и птица может клюнуть. И прекрасное, интересное насекомое может укусить. Все прекрасное может убивать. Но важно привыкнуть к этому. Важно не проклинать этот мир, не держать зла. И, что самое важное, не пытаться его изменить. Вам это не подвластно, в каком бы количестве ни находились. Вы один человек, либо вас миллион. Вы мир не измените, поменять людей нельзя, поменять природу нельзя, поменять животный мир нельзя. Мы здесь гости. Мы должны жить, как гости. Погостил – ушел после себя оставил добрую память и хорошие дела. Важно понимать, что нужно бороться не с внешним миром, а с внутренним. Вы следите за собой, но не за тем миром, который таким стал, сформировался на протяжении миллионов лет. Вы никто и ничто, если вы попытаетесь с ним воевать. Многие люди постоянно живут стресса и в неких конфликтах с внешним миром. По телевизору они проклинают лживых политиков, богатые бизнесмены называют ворами убийцами. Им дети плохие, соседские дети тоже плохие. Зарплата жалкая, пенсия мелкая, цены огромные. Это человек постоянно чем-то недоволен. То есть он, у него постоянный внутренний конфликт с внешним миром, но собой он доволен, понимаете? Таких людей миллионы. Мы конфликтуем со своими друзьями, соседями, с родней, с природой. У нас обязательно у погоды есть плохая погода. У природы есть всегда плохая погода. Мы выглянем в окно, тьфу, сплюнем. Опять снег или опять дождь, опять сляк, опять лужи. Скажите, у природы может быть другое настроение, как у вас? Другое проявление? Или вы не знали, что погода бывает разная? А вы знали о том, что жизнь бывает разная? Вам говорили родители о том, что люди бывают разные? О том, что один может предать, украсть, обидеть или убить? Вы не знали, что человек это способен при определенных обстоятельствах? Вы теперь будете за это людей ненавидеть? А вы не такой? Не забывайте, что все люди, хоть и разные, но они способны на многое, и на добро, и на зло, на проявление отрицательных и положительных эмоций и поступков. Вы будете с каждым воевать, вы будете каждому доказывать и навязывать свою точку зрения, вы будете каждого убеждать, что он прав либо не прав. А может быть дело совсем другое. Может быть вы недовольны жизнью, поскольку не привыкли к этому и не поняли суть в жизни, которая заключается в том, что нужно найти лишь свое место в этом мире, принять его таким, как он есть, не бороться с ним, бороться с собой. Ваша задача — менять мир внутренний, а не внешний. Понимаете? Неужели вы думаете, что вы справитесь с ним, вы поменяете всех и каждого? Вы сможете изменить тех же лживых политиков или вороватых бизнесменов? Вы сможете повлиять на начальника Жека, благодаря которому в кавычках вам кажется, что у вас не идет вода, течет крыша. В этом начальник Жека виноват? Или в этом виноват этот мир, абсолютно несовершенный, но одновременно и прекрасный? Зачем вы с ним воюете? Почему вы постоянно всем выказываете свою точку зрения и свое мнение? Почему вы не научитесь жить в гармонии с этим миром с этими людьми? зачем вам воевать с каждым, зачем вы ссоритесь, почему вы не прощаете, вы готовы всю свою жизнь потратить на эту отрицательную энергию, воюя и кому-то что-то постоянно доказывая, вы никогда ничему, ничего никому не докажете, вы никогда никому не сможете навязать свою точку зрения, она лишь ваша, пусть она вашей остается, ваша задача в другом, прожить счастливо и достойно в этом мире не мешая другим, помогая другим, при этом оставаясь счастливым самому, понимаете? В этом суть жизни, не в борьбе постоянной с кем-то или с чем-то, не с политикой, не с управлением вашего жека, не с вашими друзьями, не с вашей родней, которая так или иначе вас, наверное, уже нервирует, правда? Постоянно вас кто-то бесит, вы постоянно чем-то недовольны соседями, друзьями, школой, в которой учатся ваши дети либо института, либо ваша работа, где начальник просто бессовестная скотина, так? Вы опять находите оправдание своему бессилию, своему ханжеству и своей слабости внутри. вы просто неорганизованный. вы просто невнимательный человек, вы до сих пор не поняли что мир не зависит от нас, мы зависим от мира. И чтобы эта зависимость не сказалась на нашем мировоззрение в отрицательном смысле, не поломала нас, не сделала нас жестокими, бездушными тварями, вы должны в этом мире найти свое гнездышко, мирно с ним сосуществовать, принимать принимать его таким, как он есть, с его плохими хорошими сторонами. Принять животный мир, таким, как он и змея может ужалить, паук может укусить. Погода может убить, и человек тоже может убить. Вы же все это знали с детства. Почему вы до сих пор с этим воюете и боретесь? Это война светляной мельницы. Это бессмысленная трата жизненной энергии. Ни на что. Вы должны сосредоточиться на своем внутреннем мире, на гармонии, найти точку баланса, с тем миром, который мы называем прекрасным, с тем миром, который может быть и хорошим, и плохим, и добрым, и злым, который может и рождать, и убивать, и уничтожать. Попытайтесь успокоиться, попытайтесь улыбнуться этому миру, принять его таким, как он был создан задолго до вас. Научиться быть его частью, его прекрасной частью и менять только свой внутренний мир. Не пытайтесь воздействовать на внешний. Он не в ваших силах. Он даже не в наших общих силах. Это мир, который просто существует по своим особым законам. Не меняйте формулу этих законов. Не меняйте структуру этого мира. Это вам не подвластно. Вы будете просто наказаны, раздавлены. Сосредоточьтесь на своем личном счастье, на своем благосостоянии. Помогайте миру. Созерцайте мир. Помогайте людям, будьте миру полезными. Живите счастливо, согласие в дружбе друг с другом. Не обзывайте, не проклинайте, не мстите. Не обижайтесь на людей, на животных, на природу, на погоду. Будьте просто довольны всем, что видите вокруг. Будьте просто счастливы в том мире, в котором вы живете, рождены. Живите с Ним как единое целое, принимая его таким, какой Он есть.